Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы еще раз вернемся к обсуждению проекта приказа о цифровой школе. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Много родителей восстали против цифровизации перевода детей на дистанционное обучение. Мы сегодня с вами рассмотрим этот вопрос с точки зрения... Вообще, подхода к образованию и что это такое? Вообще, почему насаждается сегодня цифровая школа? Почему в школы везде практически внедряются видеокамеры, пункты прохода, вот эти рамки так называемые? В классах интерактивные доски, точки Wi-Fi доступа, беспроводные. Напомню, что во Франции законом запрещено использовать мобильную связь в школах. Это касается гигиены и безопасности детей. Проект приказа, который был выдан на обсуждение обществу 11 января 2021 года и до 25 января, то есть практически две недели, предложили обсудить обществу проект приказа Министерства просвещения и Министерства цифрового развития. Но кто же за две недели может обсудить этот приказ? Причем, уважаемые друзья, приказы это внутренний нормативный акт, который выпускает директор, но ну, министр для своих сотрудников, для того, чтобы они следовали каким-то нормативным актам или что-то какие-то действия производили. А причем здесь приказ Минпроса и Министерства цифрового развития и обсуждение народом этого приказа есть проект образования, который должен быть исполнен до конца 2024 года. И в этом проекте образования цифровая среда как часть образовательного процесса должна была быть внедрена. И вот проект приказа о внедрении. Подчеркиваю, о внедрении эксперимента по введению в оборот цифровой среды. А для того, чтобы ее ввести, и чем это обосновывается? Обосновывается тем, что в далеких селах дети должны иметь равный доступ к образовательной среде. Что они не должны быть ущемлены в своих правах. Кстати, напомню, еще в 2019 году я был на слушаниях обсуждения «Дети в цифровую эпоху», который проводился в высшей школе экономики. И вот все положения, которые были там озвучены в докладе под эгидой Всемирного банка, эти положения вошли в данный приказ. Утверждая стандарт цифровой школы, носит чисто технический аспект. То есть здесь, несмотря на то, что указано, что обеспечить безопасную образовательную среду – это Обязательное условие, которое отражено в федеральных законах об образовании, о здравоохранении, о благополучия и, и так далее. Но какое-то странное ощущение остается от того, что кто-то навязывает нам образовательную цифровую среду для того, чтобы, видимо, заработать на этом деньги. Мы живем в эпоху капитализма. А еще Андрей Фурсов говорил, экономическая модель капиталистического устройства, цель этого устройства – извлечение прибыли. Поэтому данная часть образовательного проекта, она носит, видимо, сугубо все-таки характер экономический больше, чем образовательный. Потому что, представьте себе, по этому стандарту, в школах и в классах, Должно быть размещено точки Wi-Fi доступа. Зачем детям беспроводная сеть в учебных классах? Когда, например, есть кабинет информатики, к каждому столу подведено оборудование, естественно, размещается оборудование, к нему подведены проводные сети, через которые ученик получает всю необходимую информацию с очень большой скоростью. Следует подчеркнуть, что родители поднимают шум, по поводу данной части образовательного процесса. И наша зрительница Наталья Ковалева говорит, детей надо воспитывать на земле, и родители должны обеспечивать как раз ту форму образования, обучения, воспитания, связанную с трудом. Мы вспоминаем в этой связи ту же коммуну Макаренко Антона, где дети-беспризорники, преступники, Стали высокопрофессиональными мастерами, которые изготавливали высокотехнологичное оборудование. Фотокамеры ФЭД. Что такое ФЭД? Феликс Идмундович Дзержинский. Под кураторством наших органов НКВД Комуна Макаренко. Читайте педагогическую поэму и флаги на башнях. Очень интересные книги. Позволила воспитать тружеников, честных, порядочных людей из... Тех детей, которые были преступниками. Вот этот пример показывает, как нужно делать образовательный процесс. Для этого у нас все есть. В наших роликах предыдущих мы много раз говорили о системе Жохова, о системе Щетинина, о системе Аманашвили и многих других передовых преподавателей, которые позволяли воспитывать детей с чувством собственного достоинства у которых есть, была мотивация для того, чтобы познавать мир, познавать многие предметы и становиться мастерами. Напомню, что в конце 2020 года школьников перевели на дистанционное обучение. И в это время многие школьники потеряли, во-первых, здоровье, а во-вторых, у них упала резкая успеваемость. К нам обращалась одна из наших... Соратниц или друзей, которые, у которой ребенок учился на отлично, а стал троечником. Еле-еле выполз из этой среды. И много таких было случаев, когда дети теряли успеваемость. Потому что я напомню, что когда ребенок один, то не будет он заниматься один, сидя дома. И чтобы его заставить что-то учить ему интереснее посмотреть мультики или другим детям чем-то другим заняться. Вот это навязывание цифровой среды в образовательном процессе, оно носит, видимо, все-таки навязчивый характер, не отражающий запросов общества. И вот об этом очень точно, очень емко сказал Плохов Алексей Юрьевич, выступая в общественном в общественной плате и э, отображая и озвучивая все аспекты, все нюансы негативные, которые несет в себе цифровая школа. Сегодня большинство родителей не задумываются над тем, что ждет их детей. Не задумываются потому, что, видимо, их не заботит будущее ни нашей страны, ни собственных детей. Естественно, отдать гаджет ребенку, и чтобы он не лез к родителям и сам занимался. Но ведь представьте себя, что тогда ждет родителей самих. Что ждет нашу страну. Вы можете обратить внимание, какие компании начинают входить в образование. Сбербанк начинает входить в Сберклассы создавать. У них есть те носители культуры. Лицом компаний, в данном случае Сбера, является Даня Милохин. Вот представьте себе, насколько деградировала вот среда, которая направляет наших детей на деградацию. Ведь очевидно, что дети перестали читать. Очевидно, что они слушают музыку, смотрят мультфильмы и фильмы, которые далеки от нравственности, далеки от нашего устоя, который был присущ нашему народу, нашей стране и народам нашей страны. Всех конфессий и всех религий. Ведь то, что мы сегодня имеем субкультуру, она далека от нравственности и от Бога. Вот сейчас вы посмотрите слова Алексея Юрьевича Плохого, отца четвер четверых детей, и задумайтесь, прокомментируйте, дайте свой отзыв на его слова. Я полностью присоединяюсь к его выводам и хочу, чтобы вы все задумались над тем, что ждет нас в будущем, и особенно наших детей и наших внуков. Согласно постановлению правительства 2040 о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, участие в нем на добровольной основе. Однако реально ни о какой добровольности речи нет. Согласно приказу Минцифра 600 «Цифровая трансформация» Все учащиеся должны иметь цифровой профиль на платформе СОС к 2030 году. Мы все видим на практике, как школы насаждают СОС под прикрытием никем не объявленной пандемии. Нет и не было аномального уровня заболевания детей. Необходимо было получить согласие каждого родителя на дистанцию, но нет. вывели в заблуждение миллионы людей и вывели огромное число детей на эксперимент, нарушив 21 статью Конституции. Никто не может без добровольного согласия подвергнуть быть опытом. Во всех официальных отписках от наших обращений сквозит дистант это временная мера, а между тем в официальных документах Минпросвета, таких как паспорт стратегии, цифровая трансформация образования, 15 июля сегодня года, несколько дней назад, четко запланированы сроки поголовной цифровизации. К 2024 году треть уроков должна вестись на основании цифрового контента, к 2030 году искусственному интеллекту передается на проверку половины домашних заданий. Необходимо также сказать о так называемом образовательном контенте Мэш и Рэш есть сотни примеров того ужаса и тупости, которую они несут. Вы это прекрасно знаете. И отдельное спасибо за призыв идти учиться в ТикТок. На каком основании появляется цифровое портфолио ученика, которое отправляет ребенка в цифровое рабство, вешает ярлыки и без которого нельзя будет поступить в ВУЗ или на работу? На каком основании в систему образования внедряются гаджеты, вред от которых доказан медиками многократно? Дорогие друзья, на этом все. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Всего хорошего. До новых встреч.